Здравствуйте! Сегодня говорим об обновленной версии хорошо известной лыжи от компании Скотт Панч. Раньше, если мы помним, было две панишера, 95 и 110 -й. И вот тут была путаница, потому что 95 вроде как парк. А вроде как бы это при этом панишер тут и там, а 110 это уже не парк, потому что ну какой парк это 110-я талия, очень понятно. Скотт решил нам жизнь еще усложнить и сделал вообще какой-то ход конем. Значит, 95-й панишер он так и остался, изменилась только картинка, технологии все старые, все старые. И появился новый 105-й панишер, то есть не 110-й, 105-й. Вот при этом он стал легче, у него новая технология изготовления, у него, значит, sidewalls с такой вот склаженными краями. Вот, и как бы другой рокер у него... И он при этом и не симметричный, то есть это не парк, и это уже не фрирайд, потому что это уже 105. И это вообще ну, как бы вот такая лыжа, типа на которой, как говорят, еще и в принципе за счет вот этого ровного выреза бокового, достаточно такого прямого, вот, еще и можно и поскитурить. Вот. И получилось, в общем, как вот бы такая лыжа, которую можно вот единственное куда запихнуть без каких-то. Басение, недотолкование перетолкование это фрискин вот такой фрискин но в принципе на мой взгляд лыжа при правильном ее понимании она абсолютно востребована и мне кажется что вот такая вот лыжа она хороша для тех людей которые вот катаются как говорится вот такой типичный типаж лыжник, к которому подходит эта лыжа, так вот, я вроде как бы на трассе, мне уже как бы скучно, в большой фрирайд я лезть еще не хочу, а вот как-то вот немножко у трасс их махануть или там прыгнуть с какого-нибудь камушка или с какого-нибудь надутого там бугорка, вот как бы да, хочу. При этом широкие лыжи меня пугают, потому что я на трассе потеряю, там, это меня пугает, потому что я там потеряю, и вообще меня все при этом пугает. Вот, в принципе, хорошая фрискинская лыжа. Ну, и либо а, фри, это хорошая лыжа на каждый день для молодых райдеров, таких энергичных, которые действительно делают все везде. И никакого стиля, я просто катаюсь на фане Лыжа очень фановая вот по прогибу, по всему, как бы мягкий носочек, достаточно серединка тверденькая, ровный вырез в середине. Здесь такой хороший, длинный, плавный, с усилением к концу рокер. Сзади рокер поменьше, покороче, но перепад примерно так. черная это похож. Вот, конечно, надо тестить, в общем-то, как и все, как обычно, как бы. Да и вообще надо, в принципе, кататься, меньше смотреть всяких видео на ютубе. Вот, а как-то больше кататься и больше обсуждать лыжи прямо на горе. Вот, поэтому как-то вот и все, в принципе, я больше не буду на них тратить время. Лыжа, на мой взгляд, симпатичная, хорошая, она меня манит на тесты. Вот, я пойду их искать. Результаты не пропускаем. подписываемся на канал, ставим лайки. Больше катаемся. Пока.